Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня у меня цветочная новость. В одном из недавних видео я как-то говорила, что сезон покупок и сезон новинок у меня уже в этом году закончился. Но мои подписчики мне не поверили. Сказали, Лариса, не может быть такого. И действительно, оказались правы. И сегодня покажу свои новинки. У нас на улице уже зима, прям холодрыга, минус 15. И вот что-то захотелось, что-то теплого, такого красивого из тропика. И вот поехала в садовый центр. И, конечно же, не удержалась, купила себе стрелицую королевскую. И как ее еще называют, райская птичка. И еще покажу недавно появившиеся новинки у меня. Это красная кроссандра и эпистея. трапикан тоже. Ну вот мои три новинки. Это кроссандра красная, эпистея с красными цветочками и стрелиция. Коротко вам расскажу немного о этих растениях, обнакомлю, и расскажу, как я буду за ними ухаживать. Ну пойдемте, я покажу свою большую крассандру, она у меня цветет оранжевым цветом, а эта красотка будет красным. Но кто знает, следит за моими видео, то вы знаете, что она у меня, крассандра, вот сейчас поближе покажу, она цветет круглый год, то есть можно добиться такого. У меня на канале есть видео, как я ее пересаживала, обрезала. Если кому-то интересно, можете зайти на мой канал и посмотреть. Ну, уход за красандрой красный практически, ну, вообще не отличается, конечно, от ухода вот этой красандры. Но внешне я могу сказать, что у них различия в листве. У этой такие, знаете, с глянцевым таким листочком, блестящие. А если посмотреть на красную красандрой, то там они такие, как бы матовые листочки, как бархатистые такие. Ну, конечно, мне красандра очень нравится, тем более такое растение, знаете, всегда благодарное, то есть цветет и цветет, я говорю круглый год, если она зимой, вот у нее немного цветов, а если весенний и летний период, то она вообще стоит просто вся в цвету. И кто не знает, конечно, это растение, я немного познакомлю. Крассандра растет в тропических районах на юге Индии. Там этот цветок растет во влажных джунглях и по сей день. Его яркие оранжевые и красные соцветия распускаются круглый год. Только в дикой природе. Но видите, можно и добиться, что и в домашних условиях она у меня тоже круглый год цветет. То есть это все зависит, конечно, от условий. Если вы создадите яркий свет, тепло, умеренный полив, ну как вот, она не любит сильно переувлажнение. Я поливаю по мере пересыхания горшочек ну, наполовину, это точно. Индийские женщины, идя в храм, всегда, кроме других цветов, украшают еще и свои волосы а, именно цветами красавки. И еще интересный такой факт про нее. В переводе с греческого ее название переводится как мужская бахрома. И следующая моя новинка – эпиция. Эпиция, конечно, это редкое сочетание красивой листвы и красивых цветочков ее. Ее листья, можно сказать, это главная роскошь этого растения. Они не только имеют такой кружевной узор и бархатистость такой на ощупь, но они даже изучают какой-то свет. Это многолетнее травянистое и ампельное растение. Его очень красиво выращивать в подвесном кашпо. Эпицы, как и многие другие представители ее семейства, хорошо растут в небольших горшочках. Но нужен хороший дренаж и почва. Достаточно, чтобы была рыхлой и не слишком питательной. То есть добавлять в почву какие-то разные разрыхлители. Растение это очень светолюбиво, но она не терпит прямых солнечных лучей. Конечно же, она любит влажность воздуха. Но ее не стоит опрыскивать из пулизатора. Поэтому их рекомендуют после полива накрыть полиэтиленовым пакетиком, чтобы вот эта вот влажность напитала ее листья. И подкармливать эпиццию нужно в весенний-летний период удобрением для цветущих растений. Не смотрите, что они такие маленькие, но вы меня знаете. К весне они у меня вырастут уже большими и красивыми. Тем более, эпистия, смотрите, вот выпустила два цветочка. Стрелица, Райская птица в нашем доме. Об этом растении я, конечно, уже давно думала, но оно мне как-то не попадалось. Все. И вот сегодня-то оно как раз-то мне и попалось на глаза. У нее, конечно, очень красивые цветы. Ну и листья, конечно, тоже. Мне вот они, допустим, нравятся. Они очень такие жесткие, прям жесткие. И сейчас немножко познакомлю вас с этим растением. Это у меня сорт Стрелица Королевская. Это самый такой красивый и аккуратный вид. Именно он выращивается в домашних условиях, как комнатное растение. В дикой природе этот вид королевской стрелицы произрастает в Южно Африканской Республике. И высоту он достигает 2 метров, а листья его достигают 50 сантиметров. Есть еще один сорт, который выращивается в оранжереях это стрелица Николай. А почему Николай? Потому что у она в честь Николая Первого. Но она годится, конечно, только для больших оранжерей, так как ее высота достигает 6 метров. Ну и листья, конечно же, у нее огромные, как у бананов большого. Стрелица предпочитает яркий, но рассеянный свет. Ее хорошо разместить у восточного или западного окна. А если возле южного, то ее нужно чем-то притянить, потому что она не любит прямые солнечные лучи. Стрелица не любит сквозняков, как и другие тропиканки. Любит, конечно, полив по мере пересыхания. Горшочка наполовину даже может быть. Ну, это так. Ну, конечно, в зимнее время конечно, полив уменьшать нужно, а весенний, летний, конечно, пообильнее поливать. Также можно ее и опрыскивать, потому что она не любит сухой воздух. Или протирать влажной тряпочкой листья, чтобы не было пыли на листочках. Ну и, конечно, строение корневой системы стрелицы тоже интересно. Она напоминает корни замиокулькас. То есть там такие картошины наносятся, и очень толстые корни. Это я уже увидела. Я ее когда сегодня покупала. Мне с садовым сказали, что вы ее до весны не пересаживайте. Но когда я ее принесла домой, она у меня на горшке-то не стоит, а валится. И сейчас я вам покажу, в чем там дело. И посмотрите. Видите, какие жирные корни. Вот придется ее перевалить все-таки в горшочек, потому что горшочек тяжелый. Я боюсь, что повредится вот этот корешочек. Я очень довольна, что не сдержала свои обещания. И у меня появилось вот такое красивое пополнение в моей оранжереи. Как всегда, буду держать вас в курсе, как они у меня развиваются, как растут и как себя они чувствуют. Увидимся в следующем видео.